Всем привет, всем доброго времени суток, ребят. С вами я, Чипс, и сегодня я решил просто с вами выйти на поле и просто побить мяч, ну как просто. Сейчас я вам объясню правила. У нас есть ворота, которые мы поделили на 9 частей. И я должен буду попасть в каждую эту часть. Приятного просмотра. Так, надо сейчас стараться выбивать самый самый низкий, потом средний, потом высокий уже. У меня есть центр, у меня есть низ, у меня есть вот этот вот угол, у меня нет вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Надо выбивать вот это вот. что у меня нет вот этого угла вот этого и вот этого вот этого то есть у меня осталось три точки и пора их уже удивать О, привет! О привет! Остался, ребят, один центр и надо попадать. Пора попадать. Ну, ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, а с вами был Чипс, и всем до новых встреч, и всем пока, ребят.